Здравствуйте, уважаемые друзья, в этом видео я вам расскажу, как вы сможете выводить заработанные саташи, биткоины из системы блокчейн на свой кошелек WebMoney. Прежде всего вам нужно будет в системе WebMoney зарегистрировать специальный кошелек это кошелек VMX, который является эквивалентом биткоинов, то есть один VMX равен одной тысячной биткоина или 100 тысячам сатуршем, вот, создать его вы сможете просто так же как и остальные кошельки. Нажимаете «Создать», выбираете, ставите галочку создаете. Но создать вы его сможете только в том случае, если ваш формальный аттестат в WebMoney будет документально подтвержден. Подтвердить свой формальный аттестат довольно просто. Вам нужно будет перейти на эту страницу паспорт, но тут нажать на кнопку «Выберите файл» и затем вам нужно будет загрузить два скриншота точнее не скриншот, а две сканированные копии паспорта или вы можете также сделать фотографии я например загружал фотографии которая деланы с помощью цифрового фотоаппарата вот. там нужно будет загрузить страницу паспорта с вашей фотографией и вторая страница паспорта это где указана ваша прописка вот вы загружаете эти две фото затем вам нужно будет указать цели загрузки файлов в этом Указывайте, то есть что это сверка паспортных данных и после чего в течение суток приходит к вам на электронную почту письмо с сообщением о том, что ваш, ваш формальный тестат проверен и подтвержден. Вот после этого вы сможете уже успешно создать DMX кошелек, на который сможете переводить биткоины. Также вы сможете пользоваться любым онлайн обменников после того, как ваш формальный тестат подтвержден. Вот. Затем вам следует зайти вот в такой вот сервис. Пополнение вывода выводы WMX. Ссылку на эту страницу я оставлю под этим видео. Здесь вам нужно будет нажать на вкладку операции. Перед вами появится ваш номер WMX кошелька. Здесь будет надпись получить. Вы нажимаете на эту надпись и у вас появляется вот такой вот адрес биткоин кошелька. Вы копируете этот адрес. Переходите в систему блокчейн, входите в нее. Так что-то не получается выйти. Так вот, вошли мы. Затем здесь нам нужно нажать на отправить деньги. Кому здесь выводите скопированный вами адрес. Затем. Нет, все-таки мы воспользуемся не быстро отправить не этим способом, а вот этим вот пользовательская. Это более выгодный способ. Здесь вы вписываете адрес кошелька, куда хотите, отправить. Затем здесь вы вписываете сумму, которую хотите перевести. Но я ничего не буду вписывать, так как только вчера я перевел все сатоши на eobot затем здесь вы сами указываете сумму наплата шахтерам то есть это как бы комиссия ну, я вам рекомендую ставить одну тысячу сатоши это то есть 0 4 0 и единицы Затем вы нажимаете обзор оплаты. Перед вами появляется окно. Там будет написано, что вы ввели оплату шахтером с 10 сатошей, но рекомендуется э, рекомендуемость стоимость 10 тысяч сатошей. Вам предложат изменить но вы не соглашаетесь и деньги успешно переходят на вас на ваш iWMX кошелек в системе выания в течение в течение часа где-то Вот собственно и все что я хотел вам сказать думаю что кому-то я помог всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока